Философские машины и под вопросом производящие машины науки. Целебатная машина, ну, для в моем представлении это машина дюшановская, это э, э, целебатные женихи, которые разобраны инструменты и невеста, которая расплывчатое пятно. Да, вот, как бы ирония над природой и мышлением есть разборка рациональности. А это можно прояснить Без а, Безбрачие. А, а безбрачие. Ну вот у я Александра присыл... ну, я, другая я сказать, модель. Вот это, да, mm -hmm. Я думал. А то... Надеюсь, все поняли, что название это замануха. Ну, как обычно и целебатность будет выискивать сама Алла нет, философия целебатная потому что ей все равно что, с чем смешивать нет, и вот так, здесь как вот как бы немножко поломка. говорить о философии в общем-то разговор-то философский здесь ну вот я должен признаться, что со мной случился вообще первый раз в жизни какое-то странное, странное явление у меня я честно говоря пытался подготовиться немножко по крайней мере, в части цифр разных. А вот. у меня в четверг я сам, собственно, рукой удалил этот файл. Вот. Ну и что, ну... Я слышу, что такое бывает. Само случилось первый раз. Но это повторилось вчера вечером. Его ли действие фрейду. Да. То есть, да, я не знаю, как фейк, но я трактую это как, как кому-то очень не хочется, чтобы я с вами делился тайнами бытия. Ну, те, тем, тем не менее, я пришел. Да, прежде всего я бы хотел, речь пойдет об выяснении подобий в эволюции формы. Ну, форма поднимается как нечто, вот как Эйдес. Нечто устойчивое, бытийное. Вот. И прежде всего я бы хотел как-то объяснить. Почему? вот, Как я пришел к жизни такой, что вот занялся этим? Ну, случайно. И это было давно. И никому я об этом не рассказывал. Это было почти 15 лет назад. А, наверное, больше в самом начале 2000-х. Тогда вышла книжка о метафорах. Может быть, помните? Да. Uh -huh. О метафорах. И как-то вот это было модно тогда в некоторых комьюнити об этом говорить, о метафоричности нашего языка. И действительно, мы совершенно разнородные явления, пытаемся объяснить одними и тем же словами. А, и с чем это связано? Вот, ну, может быть, лень можно объяснить, да? Или малостью нашего языка, да? Вот. Тем не менее, это так, да? Более того, Существует такого явления уже, можно сказать, социального порядка, как объяснение мироздания одних регионов, онтологических регионов да, с помощью языка, разработанного для других. самый известный пример это социобиология, да, когда мы социальные явления объясняем биологическими феноменами и теми закономерностями, которые мы выявляем в биологии. Вот. Это весьма устойчивая вещь. Там достаточно вспомнить там, Долкенса, да, который очень много сделал для поляризации вот, этого направления мысли. Для научного работника, для естественника, почему еще вот, меня эта тема увлекла? Это чушь, это все понимают, и это опасная вещь, потому что рано или поздно это приведет к разным парадоксам, невнятецам и, и, и, и так далее. Этим увлекаться опасно, и научно-работники, никогда это запрещено. Тем не менее, мы же не можем отрицать, что это иногда это работает. Тот же самый гистичный ген, и потом понятие мема, да, который вот гистичный ген, хотя Никакой ген, конечно, не эгоистичный, но момент это вот как-то утвердилось это понятие. Правильно, да? Потом было много разных связанных с этим у меня разговоров. Там даже на уровне игр мы, допустим, попытались проецировать не категории науки, а вот э, категориальное деление э, научной области, так, так сказать, да, смысловое на географию и поразительным образом вот получилось. Но имеется в виду, берем там отдельные науки: физика, математика, астрономия даже в шаге как астрология, астрология химия. Рефлюцируем на географию и ищем страну, которая наибольшим образом подходила вот к этим понятиям. Допустим, да. Вот филология, да, вот это вот Россия, вот это можно объяснить. Потом физика — это Соединенные Штаты, математика — это Англия, Там астрономия — это Израиль. И я сейчас это не буду воспроизводить, но очень логично и связано получается да, вот это переложение одного на другого. И вот именно поэтому я вот решил посмотреть, а как, почему. Ну и оказывается, вот есть некие вещи, которые которыми можно объяснить вот эти явления. Действительно, да, давайте сейчас посмотрим на естественно научную картину мира. Причем в самом примитивном варианте. Это очень важно. Примитивность. Вот Это даже не школьный уровень, а вот если есть такие школы для дебилов, это именно вот оттуда будет. Естественно, вы все учились в хороших школах, поэтому если вы что-то знаете, много, то не надо будет меня добав... дополнять вот, э, и высказывать свои сво... знания. Тем более не надо задавать мне вопросы. Сначала. Поэтому это очень важно. Вот выявить нечто можно только, э, если отвлечься от детализации. Итак, что говорит современная наука о возникновении жизни, материи и вообще Вселенной? Да, значит сейчас наиболее популярна теория инфляция. То есть мир случился из некоторых сенгулярностей. И о тех магметрах нам ничего не известно по большому счету, хотя есть некоторые теоретические прикидки. Самое главное, что тогда вот все четыре фундаментальных взаимодействия, которые известны современной физикой, а именно слабая, сильная, электромагнитная, и гравитационные были едины. Не разделин. И потом за счет квантовых флуктуаций родился вот такой пузырьчик Пузырь. Пузырь. Это чисто флуктационное явление, да, квантово-механическое. Да. А речь идет пока о, так сказать, планковских длинах и планковских племенах. То есть это какие-то там. Микросекунды, не микро, а вот такие вот доли секунд и размеры, но планковская длина это 10 минус 3, 3, -3 э, сантиметр. Да. И вот если этот пузырьчик э, каким-то образом раздулся так, что образовались э, размеры там, на порядок, а то и на два э, более планковской длины то по теории получается, что вот необратимая не инфляция начинается, то есть э, необратимое расширение и быстро инфляционное, то есть экспоненциальное расширение пространства. Да, вот Илья сказал, что о пространстве вот в, в, в, в точке сингулярности, вот, на планках седлины, там вообще о пространстве там, говорить как-то сложно. Вот э, видимо я времени тоже хотя я не специалист, мне трудно говорить, но по крайней мере никакого эвклидового пространства не было. Эвклидовое пространство появилось тогда, когда пузырь раздулся уже вот до определенных размеров, случайным образом, квантово-механическая трактация. И вот если это случилось, появилось пространство, фундаментальные взаимодействия постепенно начали разделяться, первым отделилось Естественно, гравитация, оно появилось в пространстве, да? И, э, собственно, начался процесс рождения, рождения Вселенной. Его делят на несколько этапов, опять же, кроме инфляционного. Мы э, не будем вдаваться в детали. Для, для нас главное, что? Что по окончании или даже в процессе вот инфляции уже образовалось прото вещество как бы лионная плазма и электрон заметен. Электрон это самая маленькая, ну в смысле частица с самой маленькой массой. вот. И поэтому -то она стабильна, она не на что делится ей. И вот эта кварглённая плазма, то есть это кварки, компоненты протонов и нейтронов неглеон это опять же частица взаимодействия сильного и вот это как-то варилось да и вселенная была горячей и она постепенно с расширением она остывала из точки зрения физики появились условия для формирования собственно вот первичных форм вещества а именно электронов, протонов и ни... электронов, протонов и нейтрон. То есть три стабильные частицы, хотя стабильность нейтрона можно э, говорить условно, потому что его время жизни порядка 10-20 минут он распадается, но тем не менее, по сравнению со всей проще виртуальщины, это стабильная частица. Да, я забыл сказать, что вот основным фактором-то, откуда эти берутся частицы? Из чего все началось? Началось все с физического вакуума. Да? Вот этот пузырь, который первый появился, это пузырь физического вакуума с высокой плотностью. И он стал да -да -да с высокой плотностью, это так называемый плотный вакуум. И э, из него появилась Вселенная, из первого пузыря. Но вот эти флуктуации, квантово-механические флуктуации физического вакуума, они продолжались вот на, на инфляционной стадии. И этим обусловлено, кстати, э, рифтовое излучение. Замечательные картинки, которые вы, наверное, все видели, да, вот это они появились лет 5-7-8 назад, по-моему, впервые. Картина Видимой области Вселенной. Видели, да? Да, да, -да. да, -да, -да. Вот. И то, то есть вот эти вот ненародности Вселенной, Галактики и прочие скопления, они, как ни странно, объясняются сейчас обусловленными вот этими квантовыми механическими флуктуациями. Вот в том первом плазере, вот вселенная начала расширяться. И, и там вот и неоднородности были. Но не будем говорить о том, что вообще-то по теории инфляции там возможно образование многих вселенных, между которыми там могут образовываться черные дыры и прочее. Это к нашей теме не относится. Сейчас для нас главное, что... Появились рано или поздно во Вселенной появились устойчивые бытийные формы электрон, протон и нейтрон. И Вселенная продолжала остывать. И началась рекомбинация, то есть образование ну, нуклеосинтез, так называемый образование того, что потом назовут. Ядра, атомными ядрами. То есть не нейтрон, это потом два протона, два нейтрона, гелия, и, и, и вот такие образования. да, То есть частицы стали группироваться в некие агломерации, более-менее стабильные. Но Сильно много из не образовалось. То есть вариация была очень небольшая. Поскольку чем тяжелее ядро, тем оно оказывалось менее стабильно и распадалось. Но вот ядра водорода, диетерия, гелия, лития, они вполне присутствуют в Вселенной. Далее она продолжала остывать. И что у нас у нас образуется атом, да? то есть электроны захватываются атомами, фу, э, ядрами уже вот первичного вещества образуются атомы. И вот эти первичные атомы образуются атомы водорода, вот в межзвездном веществе, межзвездный газ это атомы водорода. И потом идет нуклеосинтез в звездах, образуются звезды, и скоплениями межзвездного газа, да? Идет нуклеосинтез в звездах до определенного примера, там, по крайней мере, до железа, но ну вот углерод, кислород, и до железа идет вот в первичных звездах. Потом эти звезды сжимаются, взрываются. Образуются сверхновые в тормоядерной реакции, которые образуются уже более тяжелые элементы. Образуются планетарные системы, вот которые образованы из уже вещества, состоящего из многих атомов. Так. Вот первичный э, этап. И в дальнейшем атомы. Что делают? Образуют молекулы. Молекулярные соединения. Молекулярные соединения различного со, э, состава, различных свойств. Э, но их очень много. Разных. Образуются до появления жив, живой материи. Так? Итак, еще раз рассмотрим то, что я сказал. Образуются отдельные ячейки частицы, потом образуется устойчивая их композиция, ядра, да. И все это в очень маленьких вариациях. Затем образуются атомы. Атом образуется благодаря тому, что одна из элементарных частей, а именно электрон, придает, соединившись, будучи захвачена ядром, придает ему устойчивость. И вот эта структура, она как бы множество. Она воспроизводится в разных вариантах. То есть от самого примитивного атома водорода да, до трансурановых элементов. Так одно и то же. То есть протоны, нейтроны внутри окружены электронными оболочками. Электронные оболочки продают что? Атомам химические свойства. Вот такой замечательный элемент, как углерод, имеет аж 4 валентности. И потом эти атомы благодаря тому ж, благодаря вот этим свойствам, фактически благодаря свойствам электрона, образуют молекулы. То есть электрон какую-то особенную функцию вот на, на этих первых этапах развития неживой материи имеет, а именно. Вот это же первая частица, да, и именно благодаря электрону, вот мы имеем все, грубо говоря, химия. Вот, и что далее? Далее, ну, очередное событие. Вот если первое событие с большой буквы в мироздании случилось с образованием атомов, да, первых атомов. Нет, ну первое событие это образование элементарных части стабильных, Второе событие это образование атомов с большой буквы. И третье глобальное событие это образование э, жизни, живой материи. Значит, обратим внимание, как это про, про, происходит. Это вот, те агло, агломерации молекул. Что такое клетка? Организм. Э, клетка. Это Агломерация фактически молекул. И опять же выбирается один элемент из предыдущего уровня, в данном случае углерод, обладающий определенными свойствами, которые реализуют себя на уровне уже живой материи, на организменном уровне. Образуется организм, который и вот, вот этот феномен, который мы называем жизнью, производится. И вот нам уже осталось немножко, то есть мы подошли к самому интересному, рассмотреть, что такое жизнь, да, и, и следующий уровень иерархии бытия – социальность. Уже как бы понятно, да? что вот первый уровень это уровень элементарных частиц их э, копатных образований да? нуклеотидов, следующий уровень это уровень атомарный и молекулярный, следующий уровень жизни ну, и уровень со со социальности. И уже мы э, видим некоторые закономерности, а именно, Сначала было много-много элементарных частиц. Нет, их всего было три, но их было очень много. Они как бы множились в космосе. Опять же, что является креативным фактором? Являлось ну, физически да, Порождал виртуальные частицы, которые в силу ряда физических закономерности, некоторые из которых вот оставалось оставались во Вселенной. Поэтому множество протонов, нейтронов, электронов. А потом появились атомы. Множество атомов. Множество атомов, множество атомов, которые с некоторого момента начали образовывать молекулы. Так одна множественность переходит в другую множественность. То есть структура все время усложняется. Итак, вот я здесь прерываюсь для того, чтобы попытаться объяснить. Взглянуть на все это с несколько иной точки зрения. Чтобы попытаться объяснить. С точки зрения философии, может быть, как это возможно. И первое, на что я хочу обратить внимание что вот самый первый, самый первый этап, вот когда четыре взаимодействия были, точка сингулярности, когда четыре взаимодействия были еще не разделены, очень похожи на хору Платона. То есть буквально одно и то же. А не зря Платон не назвал пространством, это в переводе у нас пространство. А там это хора. Да, нечто э, вообще, которое, сказать, не, не, как он пишет, не, невозможно этого могут понять, ос, осознать. Это может только принять. И у Платона там четыре стихии, И хора все время колеблется. Вот и там четыре стихии у него тоже, да. И вот с, с, своими колебаниями она как бы их, эти четыре стихии разделяет. И хора Платону противопоставляется единому. Единое. И хора – это как бы иное. Он там пишет, что вот всякий образ должен, поскольку он иной как бы сам себе, он должен рождаться в чем-то ином. Он рождается в хоре. Но в следующий, он не в хоре рождается, а хора – это как бы... Кормилиса вот. он рождается, следующий род у Платона это собственно рождение или бытие. То есть хора это практически вот метабытийный или добытийный уровень, вот эту сингулярность, до допространственность. И с появлением пространства начинается собственно род рождения. Очень, на мой взгляд, подходит Платоновская хора для первого, самого первого момента рождения Вселенной. Вот, и если вот это так, да, то, может быть, мы, если вот сразу же Платон приходит на при пересмотрим о и эволюции Вселенной, может быть, вот имеет смысл обратиться вообще к древним грекам, которые считали космос, наделенным вот, э, душой и умом. А действительно, почему бы нам вот кре креативность физического лакуума, да, собственно, вот это свойство кре креативности, не принести на космос? Ну, ну как, как, какая разница у тебя там это рождается? из вакуумов, или сам космос порождает различные бытийные формы. Вот. А если это так, если мы согласны с этим, то что это означает вот, ум и, и душа? Это Прежде всего, это развлечение, так. Вот фундаментальная категория философского развлечения. Да, которая вот берет свое начало, скажем, от Платона, да, и, к сожалению, потом была забыта, на, на мой взгляд, западноевропейской философской мыслью. Но ну, последнее, мы, мы, мы знаем, на нее снова обратили внимание середина прошлого века, так что все нормально. Это признанная философская категория, развлечения. Что такое развлечение? Развлечение сродни понятию изменения. Вот нет изменения, нет развлечения. Нет развлечения. А если в регрессивном... Ну, нет изменения, значит нет чего-то нового. Поэтому нечего различать. Но в регрессивном Ряду опыта мы можем представить, что вот, вчера тоже нечего и так далее, и так далее. Два. Нет изменений, нет развлечений. Но и обратно то же самое. Нет развлечения, нет изменения. То есть время то же самое, между прочим. Нет изменений, нет времени. Нет времени, нет изменений. И развлечения, что такое еще свойство развлечения? Развлечение фиксирует изменения. Развлечения фиксирует изменения. Но время то же самое, да? Время э, фиксирует изменения. Время это фиксация изменений. Вот. Э, лет пять назад.. Мы с моим приятелем, другом харьковским, философом, публицистом Ириомок Свяданом, делали доклад в РХГ, представляли модель сознания. Вот, нам предложили написать большую статью, вот, но потом, к сожалению, через пару месяцев началась война, и вот, Игорь там попал в <coughs> неприятности, решил приехать в азартные с государством. Короче, все это было как-то забыто слегка мной. Но я сейчас вкратце вам обрисую нашу модель сознания, которая для того, чтобы от нее оттолкнулся дальше. Эта модель построена на понятии развлечения. Ну, действительно, а что есть в сознании, кроме развлечения? Кто-то может что-то сказать? Повторение. Повторение. Ну, это тоже развлечение. То есть в сознании на самом деле вот вы не можете ничего придумать, кроме развлечения развлечения. Удержание. А? Удержание различия, это же Другая операция. М -м -м. Удержание развлеченного. Ну так это и есть развлечение. Вот вы его удерживаете. Вы его удерживаете, да. Да. Но это как бы не операция, это связано с понятием времени. Удержания. это же нечто длящиеся во времени, а время это тоже развлечение. Не всякое развлечение время, но если мы говорим о времени, то время это тоже развлечение. Ну так вот, мы рассматривали развлечение как оператор, и причем, что замечательно в русском языке, развлечение это и операция, и результат. То есть это и сущность, и существование, верно, да? Вот развлечение. развлечения результат получения. А еще это процесс. То есть развлечение – это оператор. Заданный нам на, на множестве операторов, То есть оператор применяем к оператору. И сознание – это, это структура. Это вот множество операторов. развлечения плюс структура. А структура неизбежно появляется, поскольку одно различение различает другое различение. То есть э, бинарные отношения обязательно в сознании возникают. И вот эта структура, причем это строго э, структура, получается, да, да, да, достаточно она, она, она существует. Поэтому можно говорить о структуре сознания. Вот. И ос, основным свойством сознания является что? Является... Э, синтез целостности, синтез целого. Причем это свойство достаточно продвинутого сознания. Со, э, то есть э, сознание способно различать среди многого целое, то есть воспринимать, то есть не хорошо бы воспринимать, а различать многое до целого. Ну, вот это очень четко сказано. И сознание, э, далее, вот, продолжая эту логику, мы можем э, дойти до того, что сознание... Что такое сознание вообще? Сознание – это как тот бродобрей, который различает э, всех, которые себя не различают. Вот эта вот, собственно, вот эта модель на этом парадоксе и построена. То есть само развлечение себя, ну, это операция рефлексивности отсутствует, если строго подходить, да? То есть развлечение само на себя не обращено. Чтобы сознание обратило внимание на это развлечение, значит существует другое. Рефлексивность сознания объясняется тем, что каждое развлечение различает другие различения. но поскольку сознание свойственно операция схватывания целого да, развлечение всего то вот эта операция она и э, сознание различает все развлечения да, схватывание целого. мы назвали это вот предельное развлечение. И э, это действительно вот сродни э, тому, что бородобей различает всех, которые сами себя не различают. Но различив всех, да, сознание как бы стало немножко другим верным, да? То есть последовательных предельных развлечений образуют цепочку развлечений которое можно трактовать как время. Ну, грубо говоря, вот у вас все различается, а потом бак схватывается. И процесс начинается по новой, как бы. Через парадокс. Да. да, да, да. Тут, тут можно э, там, привести парадокс лжеца, лж, лж, лж, лж, лж, который решается элементарным образом э, сведением понятия времени туда. Да? Если мы время вводим, не, не вечности рассматриваем а во времени там нету продукции можно теорема Гёделя о неполноте арифметики но мы сейчас это не будем вот мы э, вот на таком уровне показывание ну, мы руками рассмотрим это вот схватывается нечто потом все, -все, -все различается тут а потом бах схватывается потом различается это а число бах схватывается и вот это вот Линейная структура предельных развлечений может трактоваться как время сознания, собственно. И вот наше я может быть привязано к этой структуре тоже, тоже естественным образом. Если вот сказанное мною перевести на логистический или логический уровень, то есть говорить не просто о развлечениях, а о, о логических развлечениях. Потому что я, я это, вот феномен я, это, но ну, он возможен только для рационального сознания, сознания, которое конкретно придает значение вещам. Потому что сомневаться можно только в том, чему ты придаешь значение. Да? Если ты ничего не понимаешь, а данность схватываешь как данность, то, собственно, и сомневаться невозможно. Более того, это, это смертельно опасно. А сомневаться, если ты включим в данность как таковую, да, в ней. Вот, вот а Декарт он да, вот, обратил внимание, что мысль, логическая мысль прежде всего, да, мысль, продающие значение вещам, она, ее, она фундирована в сомнении. И, и то есть я-то поэтому я человеческое фандирменное сомнение так вот это я нашу модель вкратце обрисовал для, для того чтобы уже недолго осталось от нее оттокнуться от, и от перейти к космосу пер, пер, перевести вот все сказ, сказанное на э, сознание космоса или вот на Рассмотрение космоса вот в реально-греческом духе. Значит, время космоса — это вот, тоже вот эти схватывания постоянные. Да. И э, мы можем вести понятие оперативной возможности. То есть разв развлечение космоса, всех развлечений существующих, вот, э, между которые нарабатываются между пульсациями космоса. Так. Между пульсациями космоса. И если оперативные возможности космоса недостаточно для вот этого вот схватывания всех развлечений, всей множественности бытия, до происходят э, зависания, да? крах всего и вся. Поэтому вот рассмотренные нами эволюционные этапы с этой точки зрения могут... Э, это, естественно, феноменологическая точка зрения, поскольку мы не рассматриваем механизмы, мы рассматриваем просто вот феномены, да, а во всякой феноменологии обязательно существуют свои ограничивающие принципы или законы. И вот здесь очевидным образом эта картина нам рисует главный ограничивающий принцип, который я сейчас формулирую. Если множественность мироздания начинает приближаться к его, к пределу его оперативных возможностей, то быть ее себя восполняет, то есть производит нечто новое в принципе. Да? Если очень-очень-очень много. протонов, нейтронов, электронов, да, они перестают схватываться. Космос. различает Все. Потому что их очень много становится, да. Следовательно, они должны группироваться в некоторой целостности. Если образуется целостность, то за отдельным, за отдельным протоном уже следить не надо и нейтроном. Как? Если у нас образуется на следующем этапе атома, то, то, опять же, нужно отслеживать только атом как целое, как совокупность элементарной частицы. Поэтому у нас образуется на следующем этапе постепенно развитие у нас образуется молекула Да. Извините, это вы сейчас предлагаете рассматривать Вселенную как сознание? Да. да, да, да, именно так. Но это можно сказать условно. Это можно сказать, мы можем не говорить слово «сознание». Вот совсем недавно мы рассматривали компьютерную симуляцию, да? сознание. Это тоже некая метафора. А вот что является метафорой, это непонятно. Вот метафора является то, о чем я рассказываю, или метафора является компьютерная симуляция. Я считаю, что компьютерная симуляция, поскольку она очевидно неправомощна. И, собственно, все мое сообщение ⁇ это некоторый вызов и объяснение... Того, что э, метафоры компьютерной симуляции действительно схвачены. Но по многим причинам э, компьютерная э, метафора это чушь. А, она, она не может быть просто. Это просто показан. Вот, э, никаких вычислительных мощностей не хватит. Си, си, симулировать на каком-то самом проблему, там компетентре будущем. Но все же что-то в ней есть. Вот поэтому я пытаюсь ту же самую, эту метафору компьютерной симуляции как-то объяснить. Да, да, придавая нечто похожее на сознательные функции всему космосу. Так. На самом деле вот я сказал некую, некоторые вещи вот самого общего порядка. Почему э, это работает работает глубже, чтобы вот это объяснить, ну, нужно рассказывать как гораздо больше. Нужно вот, рассказать, допустим, о числе. Почему вот, я подумал, что это правда? Потому что э, число, как мне странно, это тоже развлечение, верно, да? Потому что можно вести э, развлечение, да, да. число. цифры развлечения, говорят, да, это число, это уже концепт. Цифра, в принципе, арабская нарезка, отметка. Да. Нет, цифры да, это опираю. нечто материальное. Мы сейчас... Это материальное, цифры, буквы. Там типографка, шрифт, напечатано. Это некий материальный объект, а мы говорим о числе как развлечение сознания. Развлечение сознания. Вот что такое э число вообще можно отфектовать как фундаментальное развлечение? Когда вы чего-то вот тождественное различаете, прежде всего вы различаете число. То есть два, три, а потом уже детали. Сколько их там? Пять, десять. Сначала, прежде всего, отличается число. Первое. Вот. Это число. И можно ввести понятие элементарного развлечения, развлечения единицы 0 или 0 единиц. Вот. И оказывается, что это элементарное развлечение, оно может служить мерой всякого развлечения на самом-то деле. То есть число это вот как бы фундаментальное бытие, но у Платона, между прочим, так и есть. То есть первым, что появилось бытие, это появилось число. Я хочу сказать, что, ну, в том, что я вот так вот грубо обрисовал, есть такая очень хорошая подоснова. Более того, там даже можно выстраивать физику определенного образа. Вот как э, прийти к тому, что существует э, ограничение скорости распространения информации? Элементарным образом, да. Но потому что вот это вот есть, что такое скорость? Да? Это, значит, изменение пространства на время, а да? время это у нас фактически... Вот это космическое развлечение. Космическое развлечение. Разделено на пространственное развлечение. Пространственное развлечение не может быть, часть не может быть больше целого. Поэтому у нас вводятся понятие предельной скорости развлечения в пространстве. У нас там вводятся массы и все, и все прочие вещи. И даже принцип наименьшего действия принцип наименьшего действия трактуется как э, принцип наименьшего развлечения. То есть в пространстве все происходит так, та, таким образом, почему масса Вот Именно поэтому. да, Нет, математическим образом принцип на, э, наименьшего действия, физический, сугубо принцип, он э, переводится на язык развлечений. Трактуется как принцип наименьшего развлечения. То есть в космосе происходит экономия различий. Но ну, известно, что вот как его открыли-то принцип наименьшего действия, это же из оптики, свет распространяется пространством. Таким образом, не вот таким образом, чтобы был наименьший путь. А таким образом, чтобы было затрачено наименьшее время. Отсюда и преломление веществах разноарктической плотности. Да? То есть это реализация принципа на, наименьшего действия в физике. То есть все движется так, чтобы было затрачено на, на, наименьшее время. Но это в примитивном, оптическом варианте, но в самом общем, в, в в варианте это работает как принцип на, на, на, наименьшего развлечения. То есть э, все должно э, производиться таким образом, чтобы на это было затрачено э, минимальные оперативные возможности космоса. И это отсюда... Э, это и своего рода ответ на возможные возражения мне. Вот. А именно? Да. Ну почему тут есть хороший такой контрпример? Почему мы тогда обязаны рассматривать поток жидкости как поток атомов, а Они... не их же можно гораздо проще объяснить более сложными, более крупными структурами. Ну, ну верно, верно, верно. Так образуются целостности, да. Все структуры, вещества. А просто, э, тогда вот у нас получается, что не наименьшее количество оперативных возможностей затрачивается при рассмотрении жидкостей и газов при их распространении э, в, ну, вот в какой-то другой среде ограниченной. Потому что мы их все равно и так и так представляем, как э, структуру э, из атомов и даже молекул все равно у нас будет большая оперативная возможность затраченная. Мы можем как там, комплекс течений их рассматривать. Оперативная возможность будет затрачена меньше. И мне непонятна связь целостного и ну, вот то, что вы объясняете, как минимальное развлечение, необходимое для процесса и минимальная оперативная возможность которые требуется затратить вот в таком примере. Нет, я хочу сказать э, следующее. То есть, если у, у нас есть много чего-то, то нам это сложно отслеживать. Это есть оперативная возможность таряпиться. Но, но если мы это каким-то образом э, представим как нечто целое, та же самая струя воды, да? много-много вот молекул, они будут лучше всего ламинарным образом распространяться по пространству. И нам оперативных возможностей будет затрачено гораздо меньше. Точно так же образование твердых тел и различных тел вообще. Много-много-много-много всего, собранное что целое. И оно движется ради Бога просто это же нет нет нет это вот а, и вот атомарные молекулярные свойства воды и газа в движении а по идее должно если мы упрощаем модель да. до потока правильно но если мы переходим на а, более низкий у, у, уровень бытия мы должны рассматривать не на а, или тут дело в приближении молекулярно да естественно конечно мы, мы можем опускаться вниз и рассматривать структуру бытия, насколько это возможно. Одно другого не мешает. Вот так вот, я, я, я вернусь к рассказу и, и хочу сказать, что здесь. что вот, Возможно, такое возражение, возражение. Но хорошо, вы там рассказываете о космосе, заполненном элементарными частицами. Вот, потом, значит, о появлении атомов, да, появление жизни. Но это же все, если элементарная часть частицы существует везде, да, пространство, вот, но можно сказать, что атомы тоже, вот, с молекулами уже напряжение, ну а жизнь-то вот, она здесь локальная. И как, сколько вы, сколько вы, там, ну, космос нас на, настолько больше, чем наша маленькая планетка, да, что э, никакой сложности там жизни, эта сложность жизни не, не может, казалось бы, перебороть. И тут... Такая малость затрачивается этих самых оперативных возможностей на, на, на нашу планету, то все это чушь. Нет. Вот как вот законы сохранения энергии работают да, везде, и для космоса в целом, и для каждой локальной более-менее замкнутой его области, да, вот точно так же и здесь. Тот же самый закон. Невозможно э, тратить слишком много слишком много развлечения. Ну, звучит плохо, но тем не менее слишком много развлечений на малую образ пространства. Есть определенные запреты. Но не говоря о том, что жизнь, конечно, отличается принципиальным образом от.. Э, от, от принципиальным образом отличается от поведения живых существ принципиальным образом отличается от, от, от, от поведения булочников, да? комет и планет. свободы воли, прежде всего, да? и вот этот момент, он, конечно, существенным образом усл, усл, усл, усложняет поведение системы. Хорошо, я вернусь вот к разворачиванию картины мира, в примитивном ее варианте, чтобы... Можно наверное, все вопросы? Да. А, а совсем немножко осталось, а потом будем вопросы. Хорошо, да, я выслушаю, давай. Вы просто сказали про свободу воли, так как будто бы нечто само собой разумеющееся. Все, что было сказано до этого, как раз по поводу свободы воли, под большое сомнение, потому что это система чистой детерминации, в которой как бы свобода воли на самом деле непонятно куда она просовывается то есть она как аксиоматическая некоторые бы определили, как бы но вообще свобода воли в современности она под большим вообще вопросом стоит хорошо, но вот там вариативное же все время да. Да, она что, никогда вот, не исключается ни вот, на одном из этапов. Но нет? ведь вариативность, она в конце концов, может быть прослежена ее детерминацией. А почему выбирается это, а не то? Вот. А если мы детерминацию проследим до какого-то уровня, где все случайно решается? Да есть, какую детер, никакой но... Потому что вот это схватывание, отслеживание не означает детерминацию. Ну, дело то, что схватывание происходит, у, у нее есть какой-то генезис в Вот, собственно, ну, например, философы-детерминисты, такие радикальные, например, Дэниел Дэнс, он прослеживает детерминацию до а, события выбора Универмайка того или иного яблока. Вот тут а, как бы мы детерминацию, действительно мы ее. У нас пока нет такого аппарата, чтобы проследить детерминацию, почему мы выбираем это яблоко, а не другое яблоко. Но на более существенных уровнях детерминация вполне как бы прослеживаются И то, что ее можно как бы опровергнуть, это, ну, это нет, ну, я знаю вопрос. Подходы. Аналитическая философия, я прекрасно, знаете, подходы, они до, до сих пор маятся по, по этому поводу, там, существующая свобода воли или не существующая свобода воли. Я эту скорость, а ко мне неинтересно. Собственно, вот эта наша модель, о а, а знание, она и была разработана нами, собственно, у нас большое видение, вот планировалось и написано было. Кстати, основанное на, вот в во видении были рассмотрены все подходы вот, аналитической философии понятию сознания, и мы это как бы в пику прилагается, понимаешь, поэтому о, вот эти Деннет и прочие, Чармерс и прочие э, их подходы к рассмотрению свободы воли, они не, не играют для нас, понимаешь, у нас тут все немножко по-другому, то есть, ну, Нужно э, вот, все эти явления рассматривать э, в нашей системе координат, да, а не у них. Потому что у них это, на, на мой взгляд, аналитическая философия превратилась уже в чистую схоластику. Они задаются какими-то априорными вот, положениями и на, начинают выстраивать логические цепочки. А дело все в том, вот в этих априорных положениях. Есть свобода боли, нет свобода боли. Я прекрасно знаю, что существует там масса логических построений на, на, на этот счет. Но в конце концов, ни к чему-то не пришли. Если человек заявляет, да, вот я придерживаюсь такой концепции, я считаю, что так или нет, или я придерживаюсь такой точки зрения. И очень убедительно выстраивает логическую цепочку. То есть само развлечение вставлено как схоластическое. Ну, это аксиматизация не работает в этих процессах. Да. То есть система сознания на самом деле невозможна. Вот еще нюанс вообще чем заключается. А если, а если эта аксиматизация начнет критиковать эти процессы, то эти процессы, они не должны что-то ответить, какой-то контраргумент определить? Она скажет это про что все связано со всем. И попробуйте как бы доказать обратно, где у вас возникает пустота, из которой как бы идет какая-то спонтанность. Ну, доказательство – это логическая модель, устроенная по друге, на другом основании, да, не основании природы, культура и свобода, детерминизм. Но на основании. Вот я пытаюсь следуя Александру составлять такую модель да? как бы растет не растет мне очень нравится принцип развлечения принцип множественности принцип системной ограниченности ну, там предела предела соорганизации И, ну вот вы закончите а потом можно будет yeah, да, давайте мы, иначе мы этого вот трансгуманизма не, не доберемся не mm -hmm. осталось совсем немножко я постараюсь э, как можно более проще рассказать вот последние обрисовать последние два этапа так первое возникновение жизни да с научной точки зрения нет никаких нет абсолютно никаких сейчас доказательных фактов, объясняющих возникновение жизни последнее время стали это типа трансфермии да объединились очень. Нет. Ну, сначала агиогенез, а потом акспермит уже более поздний. Да, не, нет, мы сейчас не будем в детали ведь, и тем более в историческом плане рассматривать эту проблему. И вспоминать академика Парина и прочее-прочее. Ни в коем случае. Просто нету доказательных каких-то фактов, вот, объясняющих возникновение жизни. Вот эти в последнее время очень популярны вот это воззрение, что это все занесено за, а из жизни и, и, и из, из космоса, извините. Вот. Я в это не верю, поскольку э, сам видел, как пишутся эти статьи. Вот. Это чисто социальный со феномен, вот, обусловленный тем, что э, некоторые люди очень, очень хотели пробить... Э, в Америке вот эти двухтысячные годы как про, программу освоения Марса, полетного Марса. Значит, в Америке каждое десятилетие объявляется каким-то э, ну, каждый деся... научным прорывом. Да. Нет, не прорывом, а в каждое десятилетие там является какое-то главное направление на, научного прорыва. Вот, Допустим, в 90-е это был геном человека. Вот эта программа, в которой я имел честь участвовать. Вот, а на, в 2000-х некоторые люди хотели пробить вот, космическую программу. А для этого нужно было какие-то такие вот, обоснования. И вот тогда -то появились статьи, что вот там бацетлы прилетают... Но... С кометой. Да, с кометой. С кометой. Да, да. да. Но, ну, но неважно, речь не о том. Факт заключается в... То есть смысл заключается в самом факте появления жизни, с совершенно новой необъяснимой сложности, да, то есть мироздание себя как-то восполнило вот принципиально новым, да? объединяющим много. Да? И э, вот этот организмный уровень появился. Причем, обратите внимание, я повторяю, жизнь построена на. Атоме углерода. То есть вот это избранничество вот это прослеживается. Совершенно четко. То есть вот это вот избранничество, оно в природе бы То есть на, именно там не на кремнии, не на азоте, как там некоторые предполагали. Именно на углероде. То есть уникальный элемент выбирается, и на его основе строится нечто новое. Строится организм. То же самое, агломерация молекул предыдущего уровня, но построена на немножко других принципах. То есть креатив-то черпался ранее. Вот, вот эта самая креативность, как вот атомы возникли после того, как образовались ядра, водорода, детей, гелия, лития, да, уже креатив появился, что можно объединять, а потом бабах добавили еще электрон, и это оказалось супер, то есть на предыдущем уровне нечто уже проклевывалось, а потом появлялась некая новизна за счет того, что этот, этот, эта этот уже мысли, как бы, была схвачена и развита. Точно так же жизнь, жизнь, вот этот организм, что это такое? Ну, примитивная самая клетка, одноклеточный организм. Это тоже самое скопичная агломерация, агло, агломерация э, молекул различных, да? Это мы сейчас их называем биомолекулы. Это самые обычные вот химические молекулы и, и химические процессы в клетках идут те же самые химические процессы, что и на более низким уровнем, не, не живой материи. Но они организованы иначе. Да? И за счет того, что э, вот, э, был такой избранник мироздания, как углерод, на свойствах атома углерода, который обладает э, четырьмя валентностями, из-за из этого он образует не просто там вот одиночные связи, но двойные, наиболее популярные, и тройные даже. И аллотипических форм у него очень много, да, мы там про прографируем, Нобелевская премия про фуллеры разные, фуллерены. Вы знаете, фуллерены — это трехмерная структура, атом углерода может образовывать. Вот. Самое интересное, что он атом углерода способен включать в свои цепочки, в свои структуры другие атомы. Да? Вот. Это тоже такое очень полезное свойство для построения э, жизни. Ну и на основе э, углеродов построены э, все основные молекулы жизни. Это белки, углеводы, вот, там, кислоты и липиды. Это все на основе атома углерода. Так, и вот организмы, да, и вот такой креатив появился, организм. И вот эта идея начала множество, множится разные, разные, разные организмы моментально появились. Сначала организмы появились, а потом что? Эти организмы начали образовывать, ну, в самом глобальном виде, это биоцинозы. То есть сообщество разного рода всевозможных э, организмов. Это биоциноз. И вот таков этап жизни, который тоже э, развивается на два этапа. Собственно, вот при, при, производство организмов. И второй этап это э, образование и эволюция биоциноза. Правда, в отличие от предыдущих этапов, ему, его можно разбить еще э, как бы на два этапа. Первый но он тоже будет э, организован по тому же принципу. Первый этап это появление одноклеточных форм и образование ими разных, э, скажем, бактериальных сообществ псевдосимбиотическое существование одни поддерживают другие, но продукты метаболизма одних используются друг, друг, друг, другими, одни перерабатывают неорганическое вещество таким образом, чтобы другие питались. То есть сообщество микроорганизмов одноклеточных. И, собственно, сами одноклеточные. Вот это как бы первый этап. Второй этап. Выбирается один элемент из этих, а именно клетка, одноклеточная, эукариотическая. эукариотическая. И на ее основе строится уже многоклеточный организм. Многоклеточный организм это, это тоже один множество, множество, множество, разнообразие форм. И мы приходим к понятию биоциноза. биоциноза. То есть логическая цепочка то же самое что, скажем, не на атомарном уровне и на уровне элементарных частиц. Абсолютно. Логическая цепочка – это как бы, наложение систем. Так? Мы здесь двигаемся не, Мы образом, не новое, а через... Мы образовали нечто новое, новую систему системы. образовали. И ее потом множим в разных вариациях. Отличие от этапа жизни, от предыдущего, этапа атомов и молекул в том, что атомы это не эволюционируют сами по себе, а организм эволюционирует. Но мы вот биологической эволюции вообще касаться сейчас не будем, иначе мы запутаемся. И так уже я чувствую, что я, у меня этих оперативных возможностей не хватает, чтобы вот все, в целом это представить долж, должным образом. Поэтому очень примитивно я рассказываю сейчас. Мы биологической эволюции не касаемся, это отдельная тема. Я просто показываю, что логика та же самая. Образование чего-то нового организма и образование этим организмом, организмом уже э э неких агломераций, сообществ, причем разными организмами. Как молекулы образуются разными атомами, вот. И ядра тоже образуются разными элементарными частицами. Так и здесь. Биоциноз – это взаимное сосуществование различных организмов. И здесь мы переходим к последнему этапу. Ну, последнему, в принципе, которое возможно нам рассмотреть логически. Это понятие социальности. Социум. И здесь та же самая история. Выбирается один организм с предыдущего уровня. Один. Вот их множество, миллионы. По крайней мере, миллионы организмов разных были за историю И выбран был один, который обладал определенными свойствами. Нужными для построения всей вот, системы более высшего уровня. Это человек был выбран. Ну, точнее была выбрана какая-то гамеида, потенциально которая вот, была способна реализоваться в Солнце, да? Но точно так же и атом углерода, он в живой клетке он проявляет свои свойства, которые в общем-то в неживой природе там особо нету. Да? Он может, в принципе, но нет. Он там себя реализует. Точно так же, как электрон себя реализует ватами, да, вот эти все электронные оболочки, вот этой Господи, вот. летал там по, по, по космосу электрон, там множество электронов, потом бабах, и вот он стал совершенно качественно другим, да, как новое качество, как бы, предал неживой материи, да, уг, уг, углерод, благодаря углероду, углерод реализовался вот... В организмах в живых организмах а человека издавался в социуме ну, в общем собственно он стал на называться человеком и значит социумов можно там тоже как, как только эта идея появилась социума то они стали множество в различных вариациях разные солнцем элементарные там вот понятие семьи, да? вот, самый маленький там сеть социум, и различные варианты семьи, пожалуйста, ради Бога, более крупное сообщество и так далее, ну, вот, и все благодаря человеку, его коммуникативным способностям, точнее, его языку, его свойствам. Да? Вот, и потом, с течением времени, что произошло? Все мы знаем, да, образовались уже система более сложные, которые мы можем условно, условно назвать, подвести под понятие цивилизации, да, которые объединяют уже все, все возможные социумы ну, определенного класса, так сказать. -то. Вот. И тоже, как и предыдущий этап жизни, его можно теоретически разбить на два больших этапа. Вот, но я не буду это делать. Имеется в виду, что образование вот социума, как примитивных солсумов. Вот как, о которых мы очень много знаем, мало знаем, о которых вот ученые изучают, там, в журналистов, да? совершенно раз, раз, различные типы семей. Да? А потом на следующем этапе, большом, вот как какой-то один, один, один тип семьи, да, более-менее, он был выбран для, для того, чтобы продуцировать уже сообщества, со, социумы созданные на этом, уже типе семей вот очень так же как как организм организмы возникли на, на основе выбора эукариотической клетки на ее специализации. ну в общем-то вот это все что я хотел сказать прежде чем поставить вопрос о трансгуманизме и постгуманизме а это ну, нужно будет сделать вот. но последнее что я хочу сказать это вернуться к понятию социума и подчеркнуть, что социум -то мы понимаем каким образом. Социум мы понимаем точно по Вот, и как-то вот на самом деле, я не хочу сказать, что я такой умный, но я, просто я такой необразованный, а о Лумане я узнал очень поздно, признаться. Да? И был совершенно потрясен, поскольку это гениально. Но я-то догадался до этого сам. Вот. Но когда я узнал о Лумане, я был потрясен вообще, это, это гениально. Это, это же не просто к этому прийти, да? что социум понимается не как вот сообщество, индивиду, а, как, а как сеть, это действительно так. И это именно этим-то объясняется, что вот это новый уровень иерархии бытия, понимаете? Потому что просто взять там гоминид, которые и так имели коллективное поведение и прочее, да, это. Это ничего, не, это ничего не объясняет. А это именно скачок эволюции. В общем, потрясающий скачок. Как бы это нам очевидно, что это скачок в эволюции. Поразительно. Но если мы берем вот просто обезьяну и говорим, что вот все обезьяны умеют немножко разговаривать узнают там несколько слов, то действительно так у меня собака там все понимает. Это, это разные вещи. Понимать там... Ум, уметь на примитивном уровне общаться и образовывать вот, вот, вот эти сетевые структуры. Да. То есть социум — это, собственно, человек — это носитель вот это нового уровня бы, бы, бытийной организации. Всего лишь носитель, и ничего больше. То есть он был избран как носитель. Вот, для социума чем, сам по себе человек ничего не значит, как атом для организма. Причем а мы поливалентные, мы можем в одни соединения социальные входить, а другие блокировать? Ну да. Но все же индивидуально стирается, и как это поется в песне, отряд Не заметил потер бойца. Это самое главное. Зависит да. Да. Ну хорошо, э, вот это я вложился, вот, ты, о, да. Очист, да. Чуть больше часа рассказывал. Это, я считаю, мое до, до И теперь я предлагаю просто э, потратить некоторые усилия на обсуждение, если вам интересно. и вот хочу предложить вам пользуясь вот этой концепцией моей, да, которую я предложил, обсудить. Кто же прав? Трансгуманист, которые как бы продолжают традицию модерна, да, вот, считаю, что человек это вот. на выше достижения да. вот, немного даже обидно вот, думать о себе как в таком неважном абсолютно пустом элементе наоборот за вы, то сколько вы, возможностей вы, сразу вы, вы, вы, вы не уложили немножко вот я же сказал кто был избыл электрон углерод и человек вот на этом этапе мы можем они, и они все, все, углеводы уже это надолго. У нас жизни уже неискоренима. Электричество, вот, электричество берите, и что будет ставиться цивилизацией. Интересно, можно быстро такой вопрос, пока да. мы не перешли в другие дебрии. То есть получается так, что по вот вашей теории всего, тогда постгомонизма есть этот новый уровень иерархии. То есть мы размножились количество должно перейти в новое абсолютно новоонтологическое качество и в общем ну, кому чего нравится пост или трансгуманизм то есть логически получается что мы пришли к этому или нет или... да размножились то не мы размножились это социум ну, как... нет я, я сейчас есть, да, уровень понятно. связи размножился. хорошо, Влада. хорошо Влада. но мы перешли уже то есть мы переходим уходим от человека переходим в постгуманизм тогда я просто пытаюсь следовать вашей логике. Нет, вот в моей логике я вообще не вижу никаких перспектив для развития, что постгуманизма, э, направления философского, что трансгуманизма. Хорошо, нет, а тогда после источнёма Человек, происходит. вот электрон остался электроном. Углерод остался углеродом, да? Mm. Вот Как эта самая криотическая клетка осталась критической клеткой? Хотя... Благодаря ей там образовались там масса разных, случаев сложных организмов. Да. Точно так же человек останется человеком. Человек останется человеком. Но эти технические усовершенствования как-то там ставят там, ставить хорошие зубы. Ну раньше зубы не оставляли, а сейчас оставляют. Ну, ну чип поставить, ну ради Бога. Но человек останется человеком. А вот здесь же он такой, нужен для... Извините, что перевела. Вот э, углерода была подконтрольно создание э, органических связей и бактерий. А человек под контролем. Можем устроить какой-нибудь э, целенаправленный геноцид в избежание дальнейшего вот, развития этой всей структуры. Вы ну, ну, ну, ну, искрените социум. Ну и вообще место сознания вот в этой цепочке движения. Оно явно меняет свои свойства. Как это, mm -hmm. Дуализм как уходит. Сам, дуализм уходит, когда Александр рассказывал там хору с идеей, mm -hmm. то как бы подчеркивалось, что нет дуализма, соответственно, мы не можем сказать. Mm -hmm. А да, и дело, что ты делаешь? Это вот тьма, сознание, Нет ду, ду, дуализма. Э, то, то есть дуализм есть, э, по, э, как сказать? В концепции вот как вот как у спиноза, да? Субстанциональной. То есть э, все в сознании, в то же время и материальность тоже в сознании. То есть это аспекты э, из, из, изначальной субстанции. То есть развлечения могут быть материальные, развлечения могут могут есть, быть все все символической формы. Мы все в этой единой субстанции, и она. В этой есть. субстанции мы развелись до, до да. такой степени что у нас появилось собственное сознание. То есть мы паразиты, грубо говоря. Понимаете? Космос. Космос сознания эволюционировал до такой стадии, что в нем появились такие сложные структуры, что в них возникло сознание свое. Мы паразиты в этом смысле сознание. Если ну, сознание паразит тела. А, да, да. да, да, да. да. Не-не, ну, тоже... подождите, опять дуа. Нехорошо. Наследие Платона опять возвращается. Он просто пытался строить развлечения, но нечаянно вложил туда еще концептуальную тяжесть. Потому что иначе была как бы оперативная мощность античного. Барменида все время захватывала и сливала всю сингулярность. Поэтому нужно было вставляя развлечения еще навязать историю, нарративную, концептуальную. Сейчас нам как бы это не нужно. Да? Нам не нужно хору и идею держать в концептуальном различии. Мы можем сказать, что нам достаточно различия бинарного, да, нет. Да? Или просто различия как минимального разреза. Да, и, и тогда раз, нам... Раз, размещение и, и единицы... Тут <смех> такой момент, что за единицей вообще-то стоит как бы вещь, образ и так далее. А за развлечением как разрезом стоит только лево-право, но это в психоанализе рассматривалось как развилка и ты идешь либо вот если ты выбираешь там углерод то у тебя будут углеродные соединения если ты выбираешь то есть водород если выбираешь гелий у меня была в детстве книжка где гелиевая был выбран гелий соответственно они произвели как бы цивилизацию на этой основе там как бы люди и гелиевики Водородники делеевики встречаются, э, э, э, э, радуются и обнаруживаются, что они сугубо э, как бы смертоносные друг для, для друга, потому что несоединимые химические отношения. А, вы, смотрите, я понимаю, наверное, ваше опащение, которое вы сейчас выполнили. Э, поп на что понимаю? древка Бинарность. Но ну почему, если мы если сознание это самостоятельная некая форма организации, ну, информацию мы не можем, говорить после последнего встречи слова. Если оно живет в теле, то есть оно возможно только. Как, то это не значит, что сразу возникает метафизика, что сразу у нас нет, сразу блокируются развлечения по уровню системной темпоральности, которые Александр пытался вводить. Потому что сразу у нас, разв... у нас развлечение, которое ведет за собой как бы следующее развлечение. Какое? От... От... Ну, развлечение это оператор. То есть для Платона развлечения это базовое... базовые концепты. Тяжелые, да? А вот, а вот в этой концепции, если мы не различаем э, природу культуру, то это оператор. Оператор может э, э, делать но, серию так, ну, развлечений, тогда у нас проблема будет, а, как а, они удерживают. Так, нет, смотри, но, сразу, если сознание возникло в теле, как и в следующей форме организации, как мы возможно, то, э, следующая сознание сложность. Сознание просто Следующий, системная след... сложность. Систем... Системная сложность, да. Но почему это сразу ведет к трансцендентному? вот вы же этого как бы опасаетесь это не ведет видеоконцент? Но... Да, я бы здесь только уточнил сознание, да возникает в теле но, но, но тело само по себе это тоже развлечение всего лишь то есть развлечение другого ума вот это очень сложно понять это вот, на самом деле мой концепт это вот поместь Платона с Кантов Потому что основная, это основной движущий мотив. Вот что мною двигало. Я очень долго пытался понять, как вообще возникает пространство, как оно возникает, как оно возникает пространство. Ну это как бы основной вопрос философии, да? С мышлением-то все в порядке, у нас, да? мы более-менее представляем, что это такое мышление, мысль наша, да? А обременена мысль обременена она связана со, со временем и тут никаких собственно вот таких а, сложностей не, нету в понимании о, о сознании мысли как мысли а вот пространство это очень откуда ну, вот это вот, как это появилось логически и вот на самом-то деле Самое главное в моем концепте это не то, чего я рассказывал, это ерунда, а вот это вот как появилось это. Как так вот оказывается, вот, ну, по-моему, вот это все объясняется тем, что в сознании это появляется столь сложное это самое развлечение, которое, структуры, которые, структуры, в которых возникает их собственное ознание с точки зрения этого сознания, то есть нас. Вот э, то формальное, что есть на самом деле, вот это номинальное или трансцендентное, оно на самом деле формальное. Вот это пространство, оно все формальное. Да. А для нас оно не может быть формальным, поскольку мы э, настолько сложны, что наше, э, сознание э, различает вот это внешнее только через, посредством ощущений, которые являются ос, ос, особой формой. Тех же самых развлечений. Да, да. Вот. да. Я не очень поняла. Ну да. Ну это, я помню, это... у меня было два развлечения. Это другое какое-то сознание. Кто носитель вот этого сознания? Нет, вот космос это сознание. Ну вот я понял, что в вашей интерпретации. И в космос космос, благодаря своему потрясающе мощному уму, в конце концов различает такие структуры, он способен. Ну, сложные, то, сложные например, структуры, которые да? обладают собственным сознанием. Но вот те, которые обладают собственным сознанием, благодаря космосу, они, они вот все космическое уже э, воспринимают не как некие э, формальности. Ну, вот для нас мы можем же пространство представить, правда, математическое? Но не все. Я, я допустим, могу, но с трудом. А некоторые математики запросто. У них это у них пространство для мышление. Не, ну в смысле, да? а неверное много... пространство никто не может представить визуально, но можно а... атрибутивно не, не Некоторые там у них очень крутые, но их мало. Не, смотрите, вот и представление можно поделить на то, которое можно наглядно себе представить перед глазами и нарисовать схему сделать, а и то, которое можно представить только через предикаты, атрибу, ну как бы через атрибуты. Вот математики, конечно, не представляют все восьмерное пространство визуально, оно не визуализируется, как бы да, но, это невозможно. Невозможно, невозможно да. Но как бы на поскольку.